день погода очень изменилась короче сильный ветер сегодня одну щучку уже реализовали а вон, поймали поближе покажу даже скажу прогуляясь поймали Еще выходы короче будем как что-то будет попадаться буду включаться показывать вам, если кто-то будет ну, не знаю не погода такая противная ладно ребят они тоже тут решил поставиться пан леонид мне как тоже решили поставиться Да, погода какая же сегодня мрачная. На удочку вообще ничего не клюет. Вторая поклевка себя. Вторая поклевка за сегодняшнее утро. Не, знаю. не мотает, да, Паш? Мотает. уже примерзла это вот что-то мелкое совсем О, сучка маленькая за край видишь зацепилась крючок вон вообще за губу грубо говоря Ты куда тут в другую сторону пошли А, ну пойдем там с ними Ой, Ребята, очень холодно да. А сейчас там с ними, потом тут с ними Посмотрим что Ну смотрите, ребят, сколько рыбаков уже собралась на удочку вообще ничего не клюет мотает, мотает что-то не бежит там ну что-то и флажок выпал что там, тяжелое что-то? фиксируем, фиксируем что-то такое, как бревно тащишь, а? за бревно? Выходит потихоньку, видишь? О, все, оторвало. Полностью жир, все оторвало. Так вот бывает, ребята. Значит тут где-то трава, да? Обидно. Нара хорошая была, мне кажется, а? Ну, брифы, как -то, как -то... Угу. а... Ногой. <соскоп> <соскоп> О, хорошую взял. работают что заряжаем по новой или вы уже снимаем ее да, снимаем уже. Ехать. да вот эту снимаем сейчас уже сейчас пашу вы... не вытащишь <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Такой способ, ребята. А -а -а. Да мелкая. Ну Паш, ты заберешь эту щеку туда, а я пойду Что там, Паша? Тебя тоже певал? А? Ну что, давай, by... Да? Сейчас подтаскиваем сейчас. Человек, наверное, ну да. Nice. В первый день мы поторвались по ловью. Ты куда туры минутчик кинул? Да ага. а вот сюда в одну пучку кинуть. Так, ну чё, с рыбалкой закончили, сейчас выпустим жирца, заодно зарыбим в этот момент запечатлеть Что, Новгородской области. Смотрите, сколько жирца. Вот раньше у вас карпа не было, теперь будет. Сазанда. Он в шоке ещё не понимает. Я говорю, опыт живой даже, видишь, селекционный опыт Нет, <клес> Вот так вот происходит жилященькое зарубление выдаём <клес> Так, ну что, ребяточки, заканчиваем видео Небольшая рыбалочка вот такая была Слишком, сли... слишком сильный ветер сегодня, да Поворачиваешься, да, разговариваю. Паша, тебе понравился? Да. Ленин, вам понравилась рыбалочка? Класс, да? Как ваши ощущения? Да. Класс. Вот, ну что у нас результат сегодня три щучки. Ну погода испортилась. Может быть бы получше было бы клевать, да? Холостые были. Пару поклевок. Одно оборвало. Одно оборвало, да. Так что, ребятушки, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!